Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги трейдеры. Вторник, 6 декабря. По традиции приветствую всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники. YouTube канал, телеграм канал, ссылочки будут в описании. А сейчас мы приступаем к рассмотрению ситуации на рынке, что же происходит с ключевыми активами. И в этом смысле я предлагаю начать с индекса доллара, который показывает нам разворот долгосрочного нисходящего тренда в восходящем направлении. Этому всячески способствует снижение на фондовом рынке в Америке, который вчера показал отрицательную динамику практически по всему сектору класса активов. Мы видим, что мировая поддержка Америку в этом смысле поддерживает. То есть в данный момент времени многие классы активов торгуются. Что-то в минусовой зоне. Еврозона скоро откроется. Но дальше в продолжении пойдет американская фондовая сессия. Сегодня достаточно насыщенный экономический календарь. Вы с ним можете ознакомиться значит, на сайте investing.com. Вот. В принципе, самые важные новости будут... В 12.30, в 18.00 и в 20.00. Все это будет оказывать влияние на участников рынка. Соответственно, будем смотреть в моменте, что происходит со всеми классами активов. Давайте посмотрим, что творится у нас с доминации биткоина. Собственно говоря, она стоит пока в небольшом боковичке у нас. Но основная цель, это вот верхатура, это 41%. Соответственно, это все может повытягивать немножко... Энергии из альткоинов, будем смотреть как будет развиваться ситуация, доминация USDT тоже движется в неком боковом направлении, собственно говоря, ну понятно, мы идем в восходящем клине и ждем его прорыва вниз для того, чтобы начался уверенный альт сезон. Значит, биткоин, собственно говоря, со вчерашнего дня картина не поменялась никоим образом. Я уже сегодня в телеграм-канале выложился основные свои мысли. Мы сформировали начальный диагональник, да, в каждой есть четкая волновая структура. Сейчас мы из этого из этой структуры, из этой формации выпали, протестировали линию поддержки и в данный момент времени продолжаем формировать коррекционное движение. В этом смысле э, искать э, какие-то лонговые сетапы стоит, естественно, от более низких уровней э, поддержки, которые обозначены, вот, в частности, данным зеленым э, значит, уровнем, которые э, от 16500 долларов до 16300, где-то так. Если мы этот уровень будем э, пробивать и закрепляться ниже 16200, то с большей долей вероятности мы пойдем значит, тестировать уровень еще раз 15800 долларов. В счет того, что это достаточно критичный будет уровень, то есть все шансы, будут вернее все шансы по всей пробивать свои и формировать дальнейшие нисходящие минимумы. Значит, ну а в данном момент времени мы видим, что у нас четко формируется Исходящая коррекционная структура АБЦ Достаточно плотно стоят объемы в, значит, в стаканах на продаже. То есть не опускают цену по восходящем направлении. Да, собственно говоря, с технической точки зрения мы. Имеем красивую картину для того, чтобы ввести очередной блок покупателей, протестировав его, получить опять поступательно восходящее движение. Соответственно, какие-то лонговые сценарии можно будет просматривать, выцеливать в этой зоне. Собственно говоря, по биткоину по биткоину сказать-то больше нечего, кроме того, что у нас идет пока технически красивая картина, и остается ждать определенных сценариев. Можно ли искать точки входа в шорт? Ну, конечно, можно. У нас идет тоже красивый ретест этого клина, соответственно, ну, вот сегодня ночью мы сделали очередной ретест. Сейчас цена пытается ну, как бы постоять в этой зоне, но ну, удержится она или нет, посмотрим. Но в принципе разум какой-то в этом тоже есть. искать точку входа в шорт, если давайте посмотрим. разложим его по уровню Фибоначчи этот нисходящее движение. Ну, собственно говоря видно все тот же 38 уровень, который неоднократно а, сдерживает цену и может отправить ее в нисходящем направлении. мы уже его протестировали, сейчас цена пока находится в некой заминке, но опять таки больше смотрится в шорт, я скажу так, больше смотрится на снижение, это было бы достаточно логично. Так, что у нас с эфиром? Эфир имеет, в принципе, аналогичную нисходящую структуру, ну, да, есть тут своя специфика, конечно, но, опять-таки, тут надо понимать, что в целом эфир будет вести себя одинаково с биткоином. Если биткоин будет рисовать у нас не движение, соответственно, эфир, вот зона, наверное, я бы так сказал, основная зона, которая будет интересовать для покупок совместно с тем же биткоином. Это будет зона у нас той же коррекционной структуры 50%, 60% по Fibonacci, это где-то Зона 1200-1170. Соответственно, если биткоин будет находить поддержку на тех уровнях и получит реакцию покупателя, то эфир потянется вслед за ним. Рассматривать дальнейшие монеты, ребят, я предлагаю в телеграм-канале. В принципе, достаточно. Хорошо у нас там получается общаться, какие-то анализировать картины ситуации. Ну, давайте еще, в принципе, можем посмотреть с вами сервис, который анализирует стаканы, стаканы ордеров, что у нас на сегодняшний день там происходит. Ну, в принципе, мы видим, основная поддержка это шестнадцать девятьсот пятьдесят долларов. Да, здесь выстрелить ряд определенные лимитные ордера. Но основная зона, я бы сказал, выделил ее ниже. Вот она где находится. Шестнадцать семьсот, шестнадцать триста. Тут блок покупателя. Да, они быстро перемещаются в моменте. Вы видите, да, прыгают эти. Заявки были только что одни, сейчас поменялись и стали совершенно другие. Ну вот зона 16800 и вот 16500, да, переставились они. Ну, соответственно, вот эти вот пока видимые стеночки, это временный вариант, возможно, да, которые пока удерживают цену от дальнейшего снижения, но тем не менее мы понимаем, что Интерес покупателя в этой зоне, более нижней, есть. А, тем более, посмотрите, он четко дублируется с битфайнексом. Тут видно 16700, 16650, 16500 достаточно стоит. Стоят неплохие заявки на покупку. Поэтому, в принципе, эта зона будет интересна для набора позиций влог. Все, дамы и господа, всем хорошего дня, всем профит, всем пока, дальше все в телеграм-канале. Удачи!